Многим известен этот неприхотливый цветок – алисум с пенящим медовым ароматом. Обычно его сеют семенами на рассаду или сразу в открытый грунт. До поздней осени он радует своим цветением. Но несомненным успехом селекционеров является ампельный алисум Сноу Принцесс, Снежная Принцесса. В отличие от обычного кустового алисума, этот ампельный сорт Обладает огромной мощью и способностью к разрастанию. Длина его побегов достигает до 1 метра. Цветение очень обильное, но и как у его кустового брата волнообразное. Поэтому после каждой волны цветения куст нужно слегка подстригать, чтобы быстрее спровоцировать новую волну. Непременным условием для полноценного роста и цветения является посадка в достаточно большой объем кунта, ну минимум 30 литров на одно растение. В данном случае размер емкости имеет определяющее значение. Чем больше, тем лучше. Кормить принцессу тоже нужно регулярно. Я, например, чейбую мочевину и монофосфат калий. Кормлю раз в неделю. Обязательно нужно следить за поливом. В этом плане принцесса очень капризная. и не терпит пересыхания почвы. Сноу-Принцесс ⁇ вегетативный сорт алисума, поэтому размножается исключительно черенками. Надеюсь, вам понравилось. Это была снежная красотка. И если вы решите посадить это чудо у себя на даче, то уверяю вас, вы не пожалеете. А соседи решила пересадить сегодня свой алису сноу вот так он выглядит надо сказать что кустики сидят хорошо в конце августа я их черенковала и такие вот они не очень скажем сейчас симпатичные но я их сейчас пересажу по отдельным стаканчикам которые подготовила и я думаю что они пойдут в рост. Сейчас света очень мало, поэтому я сейчас их пересажу и поставлю под фитолампы. И там они уже дозреют. Я не хотела бы, конечно, чтобы они сейчас так сильно бурно развивались, от того, что рановато им еще. Ну, то, что они прижились и хорошо выглядят, это замечательно, уже замечательно. Они были очень-очень маленькими. Вы можете посмотреть видео на эту тему, как я пересаживала. но Это буквально там Полтора сантиметра они были у меня высотой. А сейчас они уже большие. Даже даже я убирала цветочки здесь, такие миленькие белые цветы. Вот сейчас я их рассажу по стаканчикам. Подготовила HB101 и буду сейчас сажать. И потом сверху я их чуть-чуть покупаю в этом растворчике. И наступает самый, самый хороший период для алисума, для того, чтобы ему расти самостоятельно в стаканчиках. Я хотела показать, что корневая система у алисума сформирована. Посмотрите, какая она замечательная. Поэтому пересаживать ее сейчас именно самое время в отдельную посуду, в отдельные стаканчики. Конечный результат моей пересадки. Алисум, основа принцесс, это достаточно много. Количество саженцев, которые у меня здесь посажены, для меня это очень много. Мне для того, чтобы оставить черенки для посадки, достаточно двух-трех укорененных вот таких вот черенков красивых. В феврале пойдет в активный рост мой алисум. И я сделаю огромное количество черенков. Знаете, столько, сколько надо. Мне, мне вот, в принципе, только достаточно двух-трех а, черенков крепеньких таких. И этого будет достаточно. Вот видите, уже здесь пошли ответвления. То есть они уже дают уже сторонние ростки. Хотя я пытаюсь пока не давать им расти в рост. Пусть пока еще посидят, покрепнут. Так что кому? интересен этот красивый, удивительный красоты цветок, пожалуйста, сажайте его, и вы будете всегда в хорошем настроении просыпаться, улыбаться, видя такой воздушный белый шар красоты. Мир прекрасен, все замечательно. Друзья, сажайте Алису и будьте здоровы. Мир вашему дому.